Сегодня 29 марта и хочу сделать очередной технический анализ на днях, посмотреть, что у нас на сегодняшний день происходит. Как мы видим, что у нас идет нисходящий канал на днях. Продолжается он уже довольно-таки продолжительное время, с 15 февраля. Такой вот затяжной спуск у нас получился. Медведи, конечно... Жару дают, но как говорится, на рынке всегда кто-то в плюсе. На данный момент в плюсе те, кто стоит в продажу. Шорты так называемые. Соответственно, что мы можем увидеть на сегодняшний день, на начало сегодняшнего дня сейчас полтретьего ночи. Мы видим, что движение у нас было в определенном канале. На днях соответственно в этом канале мы сейчас пробились за верхнюю планочку и уходим уходим в бок в зону небольшой консолидации на днях эта консолидация у нас уже порядка 5 дней с 23 марта вот если мы посмотрим поближе, то увидим, что у нас есть сильная зона а, поддержки, это район а, 3,5 центов. А, мы видим, что мы сюда уже ходили, прокалывали, но также быстро эти объемы откупали. Сейчас мы зафиксировались в диапазоне от шести с половиной и до вплоть до практически 11 центов мы понимаем что э, объем количество парамайнинга и сильных инвесторов кто э, обладает большим объемом призм, сливает эти монеты и неважно по какому курсу главное э, слить их и заработать на этом также еще э, Играет роль м, такие моменты, как мошеннические действия, то есть э, ребята, которые каким-то образом заполучили э, доступ к тому или иному кошельку э, человека, который, скажем так, доверился, либо не сильно соображает, и украли благополучно его деньги. Ну и соответственно тоже сливают на бирже, и им не важно по какому курсу они сольют. Что мы видим значит, и какие действия мы можем предпринять по этой тематике, по падению курса монеты и как мы можем ей помочь. От себя лично я уже начал действовать, я создал фонд. В комментариях либо в описании под этим видео вы сможете увидеть ссылочку на одностраничный сайт, на котором будут реквизиты и будет поясняющее видео, для чего я хочу это сделать. Я вам вкратце объясню. В Америке, в Америке есть так называемый Федеральный резерв Соединенных Штатов Америки, который принадлежит частным лицам, и который может печатать фантики, доллары, которые, в принципе, уже на сегодняшний день мыльный пузырь. Их уже столько, что, что, по сути, они даже уже, наверное, не обеспечены ничем. То есть, ну, золото по крайней мере, в Соединенных Штатах точно на такое количество этих банкнот не будет. Вот. Но в 60-х годах было была отмена э, привязки доллару к золоту, вот, поэтому, э, поэтому Федеральный Резерв может э, включаться по щелчку пальцев и печатать эти бумажки по заказу. Что я вижу для нас, как можно исправить это положение? Э, резервный фонд, который я создал, поможет нам с этим справиться поможет нам проводить интервенции раз какое-то время. Все зависит, опять же, от вас, как часто будете вкладывать в этот резервный фонд. Уважение небольшие, всего двух долларов, это стакан кофе пойти выпить, и то стакан кофе на сегодняшний день уже дороже стоит. Но если вы возьмете это за правило, то 500 тысяч человек, Кладут по 2 доллара, это миллион долларов. На миллион долларов можно от, откупать на бирже очень приемлемый э, объем монет. Соответственно, поднимать э, курс монеты вплоть до 1 доллара. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что фонд может э, выступать э, не просто э, как спасительным кругом, а раз в месяц поднимать курс монеты все выше и выше. Соответственно, если мы поднимаем курс монеты к доллару и в течение месяца нам удается придержать этот курс, то и собрав при этом в течение следующего месяца такой же объем резерва фиатных средств, для откупа на бирже мы сможем поднимать также отталкиваясь уже от следующей ступени. Придержали там курс к примеру 80-70 центов. На следующий месяц цена пойдет еще выше за доллар, потому что объемы будут на фиатные деньги закупаться большие и эти монеты, соответственно, будут замораживаться, замораживаться и не будут продаваться на биржах, а будут выступать в качестве объема структуры объема структуры моего пула вот поэтому вы становитесь автоматически участниками этого пула соответственно соответственно вы начинаете участвовать в маркетинге и получать доход поэтому я и говорю, чтобы когда вы отправляете деньги, там 170, 200 рублей, кто сколько, кто-то 500, кто -то 1000 отправляет на это дело. Поэтому пишите свой телеграм-ник, сообщение при отправке на Тиньков расчетный счет. И соответственно мы будем с вами связываться и понимать кто сколько денег отправил, потому что по истории все видно. Более того... Более того, расчетный счет открытый, всегда видно, сколько на нем уже собрано средств. Естественно, по мелочи я эти средства не буду заводить на биржу, иначе нет никакого смысла. Вот, поэтому вы, конечно, смотрите сами, но предложение оно такое, и оно будет действовать на постоянной основе. Что касаемо доверия. Что касаемо доверия, многие там пишут или некоторые пишут, что кто-то такой. Вот. В одном из видео я записал обзор, интервью, я представляюсь, кто я такой, чем я занимался и как я вижу дальнейшее развитие событий с призом. Просто я работаю с этой монетой, она мне интересна, я строю на ней свой бизнес и мне интересно ее развивать, мне интересно ее будущее. Поэтому вот этот фонд, который я от своего лица создал, я надеюсь он вам зайдет и вы возьмете за правило раз в месяц вкладывать туда вот 100%. 70 рублей выше. На человека это немного, но на, на нас, на всех это а, большая сумма. А, по отдельности мы поднять курс не можем. Вот Кто-то пишет, к примеру, в комментариях, слушай, а что если мы будем, ну, бери там, закупайся, там, либо со создай бота, который будет а, закупать на бирже, то есть там тебе будут а, приходить заявки. Понимаете, что это... Пустая трата времени, вот это вот по мелочи закупаться, оно никакого эффекта не даст. Вы представляете, что если зайти на рынок и откупить сразу на 500, на 600 тысяч долларов за раз. Вот это всплеск, это взрыв. Вот это я понимаю интервенция, да, и у вас курс резко меняется с 8 центов на 60, на 70 центов. Как вам такой сюрприз, а? утра вы просыпаетесь, а ваш депозит в миллион монет, к примеру, превращается не в 6 миллионов рублей, а превращается в 36 миллионов рублей, условно говоря, да? Вот, поэтому я думаю, вы будете все довольны. Но при этом внести всего лишь от 2 долларов, понимаете? Поэтому по мелочи, по мелочи закупаться отдельными позициями смысла вообще никакого нет поэтому фонд будет работать на постоянной основе пока существует в принципе монета призм и соответственно я буду топить за то чтобы этот фонд помогал курсу монеты и продвигал ее все выше и выше я понимаю конечно что есть какие-то политические моменты Видимо, с точки зрения э, разработчиков монеты, возможно, там куда-то внедрение в какие-то государства, и, естественно, им выгодно, чтобы монета стоила дешевой, чтобы она не была в одних руках. Я это тоже все прекрасно понимаю. Но э, уже большое количество человек э, задействовано в этой монете. Они уже как инвесторы, они уже привыкли уже расплачиваются на некоторых маркетплейсах, да, то есть сообщество уже большое, уже солидное. Нужно взять какое-то правило, чтобы помогать курсу, то есть стабилизационный фонд. Есть фонды в призмах. Я не считаю неразумно, что собирают фонды для откупа призма в призмах, вы сами понимаете, то есть чтобы собрать, вернее, чтобы откупить монету призм, нужно зайти на рынок с долларами либо с биткоином. А собирая призм, обменивая его потом на бирже и, соответственно, потом опять откупая, ну тоже вариант. Но на мой взгляд проще заплатить там 170-200 рублей, сказать это своему другу. Пускай все сообщество, соответственно, понимает и знает, что есть такой стабилити фонд, и что в него можно вложить, и что при накоплении хорошей котлеты мы будем выступать регулятором. Я имею в виду лица от этого фонда. То есть, будет ряд трейдеров, которым я буду, соответственно, добавлять в закрытую группу, и которые будут участвовать, во-первых, будут распределяться эти фиатные деньги, и, соответственно, по нескольким биржам будет происходить откуп монеты призом. Так что надеюсь, что вы за солидарность со мной и меня поддержите. И не просто в комментарии «да, я тебя поддерживаю», а если «да, я тебя поддерживаю», ну, закиньте вы там 170 рублей. Передали другу, тоже он закинул там эти 170 рублей. Вот. Это немного, но это принесет нам всем пользу. Спасибо за внимание, на связи был Тимур.